Дорогие друзья, приветствую вас! С вами 3D Craft. Если вы смотрите это видео, значит вы хотите избавиться от гудения кулера. Поэтому я постараюсь максимально коротко рассказать причины гудения и как это устранить. Итак, на большинстве кулеров стоят радиальные подшипники скольжения, так как это самый бюджетный вариант. И при постоянной работе кулера негативный фактор вносит присутствие пыли в потоке воздуха. Пыль является ключевой проблемой в нашем случае. Она оседает в виде налета на стенках кулера что ухудшает эффективность системы охлаждения. Но причина шума именно в том, что пыль также попадает и внутрь подшипника, в зону, где находится масляный клин. Этот слой смазки необходим для правильной работы подшипника. Здесь происходит следующее. Пыль абсорбирует масло, его со временем становится меньше в зоне контакта вала с отверстием, и в какой-то момент мы начинаем слышать гудение. Оно происходит из-за того, что отверстие сделано изначально с зазором для масляного клина, но без смазки вал начинает хаотично биться о стенки отверстия. Это и создает слышимый шум при включении. Но проблема в том, что вращение уже происходит на сухую, что уменьшает ресурс подшипника. Поэтому если гудение уже появилось, то его устранение лучше не откладывать. Итак, разобравшись с теорией, нам стало ясно, чтобы устранить гудение, необходимо восстановить слой смазки предпочтение стоит отдавать индустриальным маслам с высокой вязкостью. Если масло будет иметь низкую вязкость, кулер также будет хорошо работать. Единственное, смазка будет быстрее выдавливаться из рабочей зоны и гудение наступит раньше, так как у подшипника нет хорошего уплотнения. Итак, начнем разбирать кулер. Вначале с обратной стороны отклеиваем наклейку и снимаем стопорное кольцо. Снимаем его аккуратно, чтобы не потерять. Далее равномерно тянем за две части кулера. Протираем насухо вал и отверстие от остатков пыли и старого масла. Добавляем масло на вал и отверстие. Затем собираем кулер, одеваем стопорное кольцо и добавляем в отверстие дополнительно немного масла. При разборке и сборке крайне аккуратно работайте со стопорным кольцом, ведь его легко потерять, так как при снятии и установке оно может резко выскочить. Также после сборки не стоит добавлять слишком много масла. В противном случае оно может попасть на наклейку, и она уже не прилипнет. Если это произойдет, вместо нее можно использовать скотч, но предварительно нужно насухо вытереть поверхность. Если по каким-либо причинам у вас нет возможности разобрать кулер, тогда можно добавить масло только через отверстие с обратной стороны, но это действие не всегда спасает от гудения. При таком подшипнике добавлять масло нужно систематически. Насколько кулер будет работать без гудения зависит от пыльности помещения. Если же вам надоест постоянно обслуживать кулер, то его можно попробовать заменить на более дорогую версию в которой уже будут стоять радиальные подшипники качения вместо подшипников скольжения. Спасибо за внимание, надеюсь материал оказался полезным. Желаю вам всего хорошего, увидимся в следующем видео.